Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Вкусные рецепты». В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить салат из зеленых помидоров на зиму. Закуски из зеленых помидоров отличаются неповторимым пикантным вкусом, который зависит от выбранного рецепта. И сегодня я поделюсь с вами рецептом, который несомненно заслуживает вашего внимания. Для приготовления салата из зеленых помидоров вам понадобится: зеленые помидоры 2 кг, морковь 1 кг, лук 1 кг, чеснок 2 головки, укроп и петрушка по 100 г, острый перец молотой пол чайной ложки, масло растительное 150 мл, уксус 9% 100 мл, сахар 5 столовых ложек, соль 2,5 столовые ложки, вода 150 мл. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что режем помидоры дольками. Морковь натираем на крупной терке. Лук режем полукольцами. Режем зелень. Измельчаем чеснок удобным для вас способом. Соединяем все ингредиенты и добавляем соль, сахар, растительное масло и воду. Тушим овощи 30 минут, после чего добавляем острый перец, уксус и продолжаем тушить еще минут 7-10. Теперь раскладываем стерилизованные банки и закатываем. Вот все и готово! Если у вас такой салат получается вкуснее, напишите об этом в комментариях. Давайте поможем друг другу питаться вкуснее, давайте сделаем этот рецепт еще лучше. А я желаю вам приятного аппетита!